Итак, добрый день. Возвращаемся. Начнем с малого. Поговорим сегодня про различные виды лестниц, где они применяются, как они создаются, в чем это принципиальное отличие. И стандартного набора семейства Revit, который есть практически во всех версиях. Да, мы немного обновились, у нас с вами 21 я версия. Конкретно о технических неполад скажу в конце этого ролика, пока это не имеет никакого значения. Со звуком должно быть немного получше Обновил драйвера, да, щелчки еще остались Потом их уберу максимально Вот Если вам нравятся мои видео, не забывайте подписываться Просто большое спасибо Про лестницы я уже начинал говорить в ролике Который касался плана второго этажа Ссылку я на него оставлю в описании И, соответственно, у вас она уже должна была появиться Принципиальное создание Во-первых что нам необходимо? Я отдал чистый проект. Я буду работать в нем. Дальше что? Передаю во вкладку архитектура. Лестница. У нас есть лестницы, есть нескольких типов. Точнее, три используемых семейства. Первое семейство это лестница монолитная. Чаще всего такие типы лестниц используются для малоэтажного, многоэтажного Жилищного строительства, для черных лестниц и так далее, для общественных каких-либо зданий, для деловых центров и так далее, ну, оно относится к общественным зданиям. Лестница сборная наша, она немного отличается от монолитной, сейчас мы с вами увидим, но опять же, также применяется в большинстве своем для общественных и высотного строительства, для общественных зданий и высотного строительства. Смонтированная лестница, чаще всего из смонтированных лестниц применяются лестницы частные, Поговорим об их разницах. Здесь у нас есть 4 дополнительных элемента по созданию лестниц. Поговорим, о чем основное отличие, что там изменяемое. Итак, первая лестница монолитная. Я работаю в чистом проекте. Планы этажей у меня не настроены, у меня только уровень. Уровень 1, уровень 2, даже не планы этажей. Вот такие дела. Мы пока работаем, чтобы просто посмотреть, какие лестницы. Сложные лестницы и вообще, как они рассчитываются, мы с вами будем рассматривать во второй части этого видео опять же скорее всего она выйдет сегодня Итак, я нажал перешел во вкладку архитектура давайте нажмем сейчас отменю выполнение действия вкладка архитектура лестница нажимаю на нее вижу в диспетчере нашего проекта точнее панели свойств над диспетчером он располагается о том что я какую лестницу буду выбирать панели свойств ее выбираю выбираем аналитную лестницу на данный момент стандартный проект, высота этажа 4 метра, программа сама мне подскажет, сколько мне нужно отложить количество подъемов. Это количество подступенков нашей. Первая лестница смонтирована. Соглашусь с выполнением данной операции, чтобы она стояла отдельно. И не изменяла всю сборку. В принципе, я мог не соглашаться сейчас с выполнением действий и строить лестницу вторую. Следующая лестница. Лестница сборная. Строю ее. Программа ругается, что у меня еще не до конца все настроено. Окей. Следующая лестница. Лестница смонтированная. Я буду использовать лестницу частную. Если вам нужна металлическая лестница, проще всего использовать промышленные сборные лестницы. Там задать параметр материала и она у вас будет красивая металлическая лестница. Я буду использовать лестницы, которые чаще всего используются для малоэтажного жилищного строительства, для коттеджиков, домиков, дачи и так далее. Лестница частная. Рядышком с проектом построим эту лестницу соглашусь с выполнением данного действия перейду на трехмерный вид Рассмотрю. как вы видите 21 версия э, графика немного сглаженная выглядит достаточно приятно относительно 21 но как таковы особенных отличий пока особенно на ранней стадии обычные юзеры не увидят обычные пользователи ограждение я пока удалю ограждение строится Автоматически с созданием нашей лестницы это отдельный блок структура, меня он пока не интересует. Итак, принципиальное отличие нашей монолитной лестницы. Можно видеть сразу на Никаких у нас здесь швов нету, она выполнена из материала по категории, он приближен к э, железобетону. Опять же, все это можно настроить в изменении типа. Лестница наша. Сборная. Принципиальное отличие, то что марш у нас сразу же. Элемент опирания у площадки настроен. Показано то, что она у нас собирается из отдельных элементов. А конкретно это лестничный марш, площадка и следующий лестничный марш. На самом деле этот узел еще не до конца доработан. Лестница частная. Лестница частная имеет дубовое покрытие по умолчанию. И также представлена в виде тетивы. Это элемент опирания, на что опирается наша ступени при монтаже данной лестницы. В двух предыдущих это чистый монолитный гралезобетон. И, и никаких дополнительных настроек нету. В случае нашей частной лестницы, зайдя в изменение типа, я могу, во-первых, поменять тетиву на косаур. Если у вас не несложный какой-либо контур лестницы, а то он может поругаться. Поменять тетиву на косаур, настроить ширину тетивы, спрятать все это дело, либо вообще построить, что она опирается только с одной стороны. Есть такие типы лестниц, которые встроены в стену. Я ко всем изобр... своим комментариям стараюсь добавить изображение. Так вот, либо вообще поставить, что она у нас идет по центральной опоре, а никакой тетивы косаура у нас с вами нет по умолчанию. Вот таким вот образом. Либо я вообще могу настроить материал и для тетивы, и для косаура. Дайте использовать буду косаур. Косаур. И материал задам. Я его не копировал сейчас, потому что я проект сохранять не буду. В вашем случае всегда копируйте элемент, чтобы стандартный не изменился. Часто бывает, что стандартный или материал нужен. Пускай у меня будет... Вы можете не наблюдать материалы, потому что версия только что накачана. Еще у нас с вами никакие текстуры не обновились. Они постепенно загрузятся на этапах нашей работы. В тоже будет вишня. Насколько я помню, она стандартная, используется в стандартной сборке. И вот. Наш косаур превратился в вишню, сама лестница дубовая. Подступенок я тоже могу настроить. Либо вообще его убрать. Без, ступ... подступ... без подступенка у нас с вами будет лестница. И опять же, чаще всего лестница частная, либо смонтированная любая лестница, применяется для малоэтажного, либо для каких-либо элементов, где не требуется монолитная железобетонная именно лестница. Стандартная, как мы все ее привыкли видеть лестница смонтированная точнее, прощение, лестница сборная либо монолитная используется чаще всего высотка в некоторых частей промышленных зданий общественных зданий и так далее вы ее часто видите на тех же самых эвакуационных путей выпада. она хорошо применяется. вот Вторая часть у нас с вами будет, как строится вообще различные виды лестниц, от простых до самых сложных. Если вам понравилось данное видео, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо, что были тут. То, Что касается технической э, неполадок, э, да, компьютер у меня приказал долго жить. Э, звук я в ближайшее время обновлю. Об этом будет отдельный ролик, благодарность одного из моих подписчиков. Э, очень благодарен вам. Не представляете, сколько я времени мучаюсь со звуком. Вот. Рад вас снова видеть. Рад, что откликаются люди, когда особенно какие-либо проблемы возникают. Будем с вами дальше наращивать уроки. Начали с простого, потому что у меня еще не все элементы загружены в проект тот же самый, не все шаблоны подгружены для работы необходимые. А сейчас у меня график немного наладился, и мы с вами будем записывать много интересных видео. Всем спасибо, что были тут. Еще увидимся.